Видео на тему Один хозяин вот лачите. Хозяин один Еще. Видно нет Текли безбожные сальники В коробке практически не было масла С той стороны уже поменял Вот новый сальник Сейчас мы его поставим Все будет нормально Дальем, Зальем масло Масла практически нет коробки Вот такие мы плохие перекупы вот такие мы ужасные, так что не надейтесь что от хозяина вам достанется хорошая машина, не все перекупы плохие.